Ну вот, смотрите, давайте с позиции покупателя. Вот как будто бы я зашел в, в магазин, я в колбаске, да, и хотел вам просто помочь выбрать какие-то там товары, например. Хочу я сделать ветчину. Ну вот, например, да. Заходите, естественно, в каждом магазине у нас показывается очень опытные, они вам помогут. Ну, вдруг вы хотите на свой нос все прикинуть? чтобы я первым делом для себя подумал? Наверное, я пошел бы сначала посмотрел ролик на Ютубе, да? Потом хочу сделать ветчину. Что мне нужно для ветчины? В принципе, вот ветчина – самое простое э, изделие, тебе нужна только нитритная соль и термометр. Сделать ты можешь в концертной банке, оболочка тебе не нужна. Но если хочется сделать красивую ветчину в оболочке, но у тебя нет шприца колбасного, да, ну возьми ты, пожалуйста, э, пленку целлюлозную. Целлюлозную пленочку, да, вот здесь. Пожалуйста. А? Вот, пленочка целлюлозная. Mm -hmm. То есть такой лист, ты туда вот фарш перемешал, шлеп. Закрутил конфеточку, закрутил и вот, сунул в духовку. У тебя термометром показалось 70 градусов внутри. Все, ветчина готова. Пожалуйста, да? Ролики про ветчину для начинающих там за 4 часа они на канале. Пожалуйста, смотрите. Дальше. А специи какие-то порекомендуют для ветчины? Специи для ветчины, Ну, обычная смесь для ветчин. да? Потом. Пожалуйста. Вот. И вот Самая, кстати, наша продаваемая смесь для ветчин. Наверное, она все-таки людям нравится. Состав простой. Перец, э, перец черный, кориандр, чеснок э, и, и глюкоза, ну в смысле сахар, да, ну чтобы полный вкус был. Дальше, если это не ветчина, например, если это не ветчина, какая самая простая колбаса? Ну, наверное, все-таки какая-то жареная, колбаски домашние, колбаски украинская, жареная, что-то такое жареная, да, купаты те же самые, смесь для купат, смесь для колбасок, да, вот тут он сразу, для жареных колбас, для домашних колбас, они разные. Ну вот, э, их полно. Это вот это только для домашних и жареных. А там-то еще есть для купат, штук 6 разных. Купаты пряные, купаты куриные, купаты острые, купаты э, грузинские, погрузин... Потом еще какие-то еще купаты у нас есть, я уж не помню. Потом крылышки гриль еще есть. То есть для, для жареных колбас вообще полная свобода. Даже просто чеснок и перец. Уже хорошо, уже вкусно. Ну и сахарочек, не забудьте, сахарочек, он делает вкусно. Свиная черева для купад. Самая универсальная, она вообще для, для всех колбас универсальная, свиная черева. Вот 10, 10 метров ее хватит килограмм на 6 купат, то есть прям укупатится. Ну так можно сказать. Что еще для жареных колбас? Ну в принципе все. Ну можно коллагеновую взять, вот такую сарделичную, сосисочную можно взять. Она тоже жарится, но лопается при жарке. Все продавцы коллагеновой оболочки, конечно, немножко привирают, потому что она не лопается. Вся, колба... Вся оболочка коллагена лопается, если жарить на контактном гриле Ну, на прямом жаре, да, на контактном Вот, а если вы сначала кипяточком зальете, а потом будете уже разогревать Тогда уже она не лопается Такая история Дальше самая простая колбаса, это сервелат Сервелат, полукопченая колбаса Что нужно? Либо опять свиная черва Мы делаем что-то типа м -м, кракской Одеской. да Вот она Либо любые колбасы, такие же прямые батоны, да Но там вам уже нужен колбасный шприц, по умолчанию если у нас есть, а их у нас достаточно много, разновидностей, вот сюда, сюда Ксюш, наведись, вот такой толкачек, да, и вот, вот такой, да, и, и просто насадочки есть, вот такая крутилочка есть модная, для тех, кто любит медитировать. Есть насадки, да, сама наша первая, наверное, да, где-то вот здесь у нас. А, вот они, вот они вот, насадочки. Вот, что нужно для... Это на мясорубку, да? На мясорубку просто, да, что ты есть, ты набиваешь мясорубкой. Что нужно вообще вот по минимуму для создания колбасы? Вам нужно два термометра и вам нужно двое весов. Вот если есть дома весы и термометр, колбаса получится. Термометр какой? Термометр для того, чтобы проверить, готова ли колбаса. Без этого по времени ну ты не попадешь. Ты либо ее пересушишь, она будет такая, но ну, невкусная, либо не доготовишь и мясо будет сырым. Поэтому мы пользуемся. Спасибо, мы пользуемся либо разными термометрами. Вот тут есть вот такие розовенькие, красивые, отдельные электронные, либо механические, да? Вот здесь, наверное, удобнее. Наверное, тут проще. Да, вот силиконовый сделали мы оболочечку, чтобы вам, девушкам, было. Удобно, девушка. да? Ну, девушки обычно с розовым цветом ассоциируются. Вот. Либо электронная, быстро и мгновенно, например, вот этот шустрый, да? Либо на проводочках в духовочку, там, либо вот самый дорогой, с четырьмя щупами сразу, одновременно. Можно там четыре куска мяса готовить. Ну, лучше по одному их, и хватит там на всю жизнь. Они ломаются. Либо вот такой вариант механический вообще не ломается. То есть никакого электронного, ничего, просто вот... Две стрелочки, одна показывает температуру э, вот самого этого прибора, то есть температуру в духовке, а вторая стрелочка показывает температуру на кончике этого э, жала. Вот, вы выставляете вот эту крутилочку, ставите на 70 градусов, ну, чтобы было издалека, там даже без очков видно. Вот, на черненькую поставили, красненький вот э, флажочек, и все, и пожалуйста, дошла колбаса, внутри температура до красненького флажочка, все, колбаса готова. Вот, вам нужен термометр, один или два, скорее всего. Ну, либо универсальные, либо там два разных Для контроля температуры в духовке И контроля температуры в готовности И вам нужно двое весов Для мяса, чтобы мясо взвешивать да? Ну, я думаю, дома весы какие-то есть Но если нет, то можно простые Самые простейшие вот такие весы Ну, либо у нас есть еще модные вот такие вот Помодные весы, да, из нержавеечки Это они в пленочке такой, издираешь И она будет красиво и Вот, весы для сырья И весы для специй Весы для специй там от 1 до 200 граммов. Тоже с таким вот лейблом модными, там, рунами все, как полагается. Вот. Четыре вещи, без которых ты колбасу просто сделать не можешь. Ну, наверное, любую еду... Спасибо большое, Глебан. Любую еду ты без весов. То есть мы не считаем в ложках, мы считаем в граммах, в процентах и в градусах. У нас вот такая история. Ну, вот, как есть. Ну, да. Но, наверное, уже скучно. Дальше. Если мы хотим коптить для копчения, у нас тут гора целая. Вот, Ксюш, видите, пожалуйста. Вот эта гора вся. И вон та гора вся, это все для копчения вон Там все. самые ходовые наши опилки немецкие, они как раз хороши Дальше, лабиринтный деминератор Вот ты дома делаешь колбасу, сделал в духовке Ну, насыпь ты вот этих опилочек, вот этот вот лабиринтный деминератор насыпишь, вот сюда свечечку поставишь, вот сюда вот Она загорится, полоса опилок, и как папиросочка будет лет, лет, лет 6 часов, 12 часов даже иногда тлеет. То есть холодное копчение. То есть ты горячую колбаску свою прямо из духовки достал, положил в коробочку какую-нибудь. Просто коробка, ну вот такая коробка. Вот. По-простому вообще. Палками пробил, колбасу туда на палки повесил и вниз поставил вот этот вот дым-имбиратор. Зажжет безопасно. Конечно, безопасно. Я вам ну, утрированно следить. говорю. Утрированно, естественно. Ну, вы должны понимать, что ну, техника безопасна. Вот. Ну, э -э, дым идет. Колбаса... Пока горячая, на нее отлично ложится и цвет, и аромат. Она получается обалденная. Вот. Дальше. Моделей демиграторов много. Сеточки разные. Они у нас все с тарелочками. Вот с такими, да? Ну, чтобы там ничего не сгорелось у вас. А пилочки для таких демиграторов только такие мелкие подходят. Они с можжевеничком, они с... и с тимьяном, и с сахаром немножечко. Вот. Ну, чтобы цвет был классный. Дальше. Еще демиграторы вот такие. Опа, вот такие доминераторы называются сапоговая, ну в смысле эжекторная, да, и на эффекте вентури. Сюда дует компрессор, отсюда выходит дым, который сильно-сильно концентрированный. Если сравнивать, например, вот этот доминератор и вот этот доминератор, то вот этот раз в 4 точно интенсивнее дает дым, больше температура тления, он, так скажем, менее ароматный, но более интенсивные. Здесь ароматный дым, как от папиросочки, прям как благородное курение, там, долговония какие-то, да? Вот. Но здесь буквально за... Ну, в нашей термокамере, этот же работает у он тоже ровный есть, смотрите, волшебный. За 20 минут подачи дыма у тебя отличный цвет получается. 20 минут. Здесь часов 6, а здесь 20 минут. Ну, при горячем копчении, как называется. Оболочки а можно коптить все, кроме непроницаемых пластиковых оболочек. Они так и называются, непроницаемые. Вот такая оболочка, полиамидная для колба... колбас и ветчин, она подходит для сувида. Те, кто готовит в су-виде, она идеальна. Она непроницаемая, она вообще ничего не пропускает. Все остальные оболочки пропускают дым, пропускают воздух. В них отлично коптить, делать классическую обсушку, обжарку, варку. Вот эта оболочка идеально для вареных колбас для ветчин. Ну, вот просто упаковал и положил свой сувитель там, в кастрюлечку или в духовочку, куда угодно. Ей безразлично. Она ничего не пропускает. Копти, не копти, не важно Просто включил варку и довел до готовности. вот Все остальные оболочки требуют, конечно, особого отношения. Какие-то менее требовательные, например, вот для горячего копчения вот такая, да, фибросмок. А, это фиброс. Вот такая для горячего копчения. Она полупроницаемая, Она пластиковая, но при нагревании выше 45 градусов мне ней открываются поры, и дым проходит, такая корочка копчения создается. А при охлаждении порочки снова закрываются, ну, отверстия дырочки, да, в оболочке, и она становится непроницаемая, пластиковая. Вот. Интересно, да? Вот такая тоже есть. И либо, либо по проницаемости, если дальше м -м, уходить в более проницаемые оболочки, то это, естественно, ну все натуральные оболочки, вот они, да, Пузыри красивые какие, Ой, вообще. Барани черевоклассные, охотничьи колбаски получаются. Все коллагеновые оболочки, коллагеновые разные, да? Сосисочные, сарделичные. Вот такие ветчины, там всякие, там, доваренных колбас. Коллагеновые цветные, бывает еще, ну, неважно. Потом все целлюлозные оболочки. Целлюлозная оболочка, смотрите, сарделичная, сосисочная целлюлозочка, да? То, что вы в сосиски в магазине покупаете. А есть специи для сосисок? Спасибо, Ксюш. Есть специи для сосисок, и для сарделек, и для шпикачек есть. И да, вот они. Вот для сосисок молочных, пожалуйста. Для венских сосисок, для сливочных сосисок, э, для сарделечек, вот это я говорю, да? Для сарделечек и для шпикачек, пожалуйста. И для охотничьих колбасок тоже есть. И для армавирской, и для дрогобичской колбасы, для докторской, для, для московской солями, для, для краковской и для э, одесской тоже есть. В общем, мы все за вас подумали. Все специи я собрал по классическим рецептурам, которые вот именно, ну, вот по памяти, да. Я же первый раз колбасу-то попробовал, заразился колбасным вирусом в таком году, в 94 ну, Когда пошел учиться на первом курсе колбасного техникума, у меня смолочно. До О. этого ты колбасу не пробовал? Плохо ел, Мы жили, бедно. Да, потом все умерли. Все тогда плохо пробовали Да, Да-да-да. Так, э вот так что, да, дальше по, по степени проницаемости. Целлюлозная, да, коллагеновая, да. Потом кра красивая красотка наша фиброзная оболочка. Есть такая сотовая, видите, прямо с наклеенными сотами специальными. Вот, а есть э фиброзная вот такая, без всяких там, картиночек, но она цветная разная. Вот, видите, Отлич отличительный признак у фиброзной оболочки шовчик такой, вот всегда есть такой склеенный. Она клеится из листов специальным клеем пищевым. Вот, и она отлично коптится, Отлично в ней вялится колбаса, каприца. ну в общем, все что угодно делается. С последних поступлений цейлонская корица. Вот та, которая настоящая, не, не кассия. Народ спрашивает там, типа, вот, как же ты вот корицей торгуешь, а это на самом деле кассия. Теперь, ребята, есть еще и настоящая корица цейлон. Отличительный признак, смотрите, я не буду ее открывать. Она есть у нас? Нет. Нет? Нет. Нет? Вот Отличительный признак, она вот такая вот пористая у нее структура, она видите много много много разных всяких завитушечек. Вот она прям пальцами ломается. Ты берешь, она как Шикарная вещь для выпечки, для кулинаров. Ну те, те кто кулинарии кулинарии занимаются, они это знают. Ну и вообще для кулинарии у нас огромный раздел. Вот все эти смеси для курицы, для говядины, для свинины, карри там всякие, для рыбы, для плова. Все есть. Для пельменей, даже. И есть какая-то универсальная смесь, которая для котлеточек, а для пельмешечек подходит, для чего хочешь. Какая-то. Ну, какая-то она красивая. А, расскажи а про декоры. А, декоры, смотрите, для вот, вот сюда наведите, ну, пожалуйста, мой товарищ оператор. Вот, восточная смесь, да? Мексика V2, вот я вам сейчас ее в прошлом ролике показывал, смесь паприк двух, зеленый и красный, да, здесь такая же зеленая и красная паприка, плюс лучок, здесь летняя смесь, горчичка, лучок, паприка, э укропчика, что-то еще есть, здесь просто чеснок и паприка разно разноцветная, смотрите, итальянская, нежная, летняя, радужная, пестрая, Мексика, наш хит вообще, Мексика, восточная. Дальше. Для, для чего? Для рулетов? Это все для рулетов, для обсыпок колбас любых. То есть ей хочется нанести панировочку на колбасу. Или по-другому скажу. Колбаса не получилась, отекла. текла. Не бывает такое. Ну, особенно начинающих. Сервелат, например, отек, да? Ты знаешь, что сделать? Прям э, пока она горячая, ну, там бульон болтается снаружи, да? А ну, более-менее колбаса вкусненькая, она внутри, под бульоном. Ты ее проколол, слил раз, весь бульон, да? охладил. Сняла оболочку, а лучше сразу пока горячая сними оболочку, охлади ее, колбасу, в смысле. Потом ты берешь э, желатин крепкий. Да, спасибо большое, папа. вот желатин аспек, который называется. Э, его в воде разводишь, окунаешь туда холодную колбасу и тут же прокатываешь по слою, например, вот этих вот, вот этих пряностей по Мексике. И колбаса, которая ты считал вроде как неудачная, сразу стала удачной. Ну, потому что ты ее прокатил, сделал красивую рубашку, и это уже просто форма подачи, понимаете? О чем я? Также сосиски, если не получились, ты их пожарил, и получился колбаска-гриль. Колбаска-гриль. Так, так было задумано, понимаете? Ну, я, конечно, вам шутки говорю, но все равно это способ украсить любую колбасу, любой рулет, любую ветчину, все, что Расскажи, хотите. скажите, что такое рулет. Хотите, слоями насыпьте. Рулет – это вообще фантазийное изделие. А, у фантазийное да? изделие, да, то есть ты вот любой фарш, который у тебя остался, любой фарш после набивки, ко любых колбас, которые у тебя остаются, можешь просто смешать, туда насыпать любых специй, таких, да, украсть заново. Прям на лист пленочки коллагеновой. О, спасибо большое, господи. Вот, э, вот рецептура. В каждом розничном магазине вам раздают вот такие красивые рецептуры. Вот как укладывать. Шлеп-шлеп-шлеп. Э, рулет. Э, это рулет из по принципу. Шлеп-хлоп и готово, понимаете? Шлеп-хлоп и в печку готово. Вот. Фантазийные изделия, вы можете комбинировать любые фарши, все что у вас все остатки мяса, как пицца, знаете, вот то же самое. Рулет это, по сути, пицца. Принцип то же самое. Все, что есть. Только температура ниже, Температура, да? конечно, ниже. Мы, ну, же, расскажи, мы же заботимся о здоровье. Температура приготовления любых колбас, кроме жареных, 80 градусов. Любые колбасы готовятся при температуре 80 градусов, не выше. Поэтому вам нужен термометр, где написано 80 градусов. Вот. Жареные колбасы готовится при температурах, там, ну, понятно, там 120 150, там, ну, 200, вы Ну, хотя тоже можно. Вот. А, то есть у нас кулинарная история, с одной стороны, но с другой стороны и не кулинарные вот эти принципы. А, принцип э, низкотемпературной обрабо... обработки, блюменталь, да? Вот, наверное, все-таки туда, в эту сторону у нас, да? Мы как-то параллельно существуем с ними, с блюменталями. Блюментали… Э... Даже я этого еще не слышала. Вот видишь, так. да. да. Да, мы говорит, готовим по принципу блюменталя. В смысле, низкотемпературная термическая обработка пищи, Которая сохраняет все витамины, все полезные веществами, микроэлементы все-все-все. Это колбаса. Самая зож, лучшая еда воды. Мы за зож топим, да. Лучшая еда это колбаса, вот я про что. Поэтому мы такие веселые, здоровые, вы знаете. Мы еще, потому что едим кубебу но это отдельная история. Я потом попозже расскажу. Про перец Кубеба это делает все. Делает жизнь ярче и богаче. Про эти смеси два слова. Я как дедушка Ленин уже практически. Сделали, делал я их для того, чтобы все-таки зайти в тему барбекю. Да, это же отдельная история. Это же вот такие вещи, которые едятся прям горячими, с дымком. Вот то, что остро, то, что вот прям вот нажористо. Мужики любят такие виды. Там, много мяса жареного. Значит, ну, чтобы с колбасой не ассоциироваться, мы назвали, конечно, чуть-чуть по-другому. ед, да? Но везде, конечно, ссылочки, вот эти вот QR-коды ведут на сайт на нашем колбаске. И изготовитель тот самый Лысый Агапкин, который делает это все дело. Значит, что мы тут делаем? Как я их развел? Для рыбы. Лимонная пыль называется. Дальше. Немного более. Это для тех, кто любит острое. Любая Пища просто делается острой и пряной Это много-много паприки Дальше, дорожная пыль Лимонная пыль, понятно, дорожная пыль Универсальная смесь для любых Видов вообще пищи Картошечка запеченная, курочка Запеченная на гриле Просто чеснок, перец и соль, больше ничего лишнего да? Дальше Ну это прям хит-хит Дальше тоже хит наш Болотная тина Дорожная пыль, болотная тина, понимаете, да? Посыпь стейк дорожной пылью. Вот тим для чего сделано? Это по сути сухой соус песта для того, чтобы сделать пряное масло, зеленое масло, знаете. Там уже соль есть, все в порядке. И еще фишка в чем? Я соли э, в этих смесях не как обычно в гриль смеси добавляю 50 процентов соли. Здесь 30 процентов соли, но э, из-за того, что внутри Каждый, ну, почти каждой смеси есть экстракт дрожжей, усиливающий вкус. Этот экстракт дрожжей повышает ощущение солености на 40%. То есть я соль занизил по факту, но по ощущению солености она осталась на прежнем уровне. То есть на языке соли будет достаточно, но ты соли будешь меньше есть. То есть вот еще так о, о вашем здоровье заботимся, понимаете? Вот, и общее, общее усиление вкуса, то есть ты ешь, тебе вкусно. Вот так это работает, немножко по-другому. Дальше, самый-самый хит Отмычка от любого языка, так скажем Отмычка на, лю на любой вкус любого человека в мире Потому что здесь 12 перцев, которые все знают Это по сути универсальный Дел, делатель вкуса для любых э, блюд, потому что, почему, потому что здесь 12 перцев, 12 разных перцев, 12 пряностей, которые все люди мира могут узнать и узнавая э, для себя отмечать, что это вкусно, понимаете ли, о чем говорю, если ты не узнаешь блюдо, вкус, ты его считаешь невкусным, а как только ты его узнаешь, он у тебя уже знаком и ты его можешь с чем-то сравнить, понимаете о чем? Вкус блюда должен быть знакомым, поэтому мы все используем знакомые пряности и друг у друга можем передать только знакомые пряности. Тут что-то не знаешь, ты не можешь передать словами. Здесь 12 перцев. Здесь самые-самые э, хиты собраны в хорошем качестве. Попробуйте. Вот прям вот как гурман будет отличать нотку черного от нотки кубеба, от нотки сичуанского перца. Все-все-все. Как все, все. я вам, да, долго рассказывать. Извините. Дальше. Смесь толченый кирпич делалась как смесь красненькой для курочки, для гриля. Тут прям такая классная. С паприкой, с тимьяном, с пажитником голубым, в смысле, у который который Имбирь, куркума, майоран, оригана, паприка копченая, даже есть чеснок. Ну и все это замешано на соли гималайской. Розовая соль гималайская она везде в этих смесях. И еще момент. Трюфельная соль. Здравствуйте. Трюфельная соль, ä, экстракт трюфеля здесь. Прям натуральный, хороший, вкусный экстракт трюфеля. И, кстати, для, для аккуратных и бережливых мы сделали специальное предложение. Все 10 вкусов вот в одном пакетике в виде ä, пробников. Да? Вы можете взять там, за 200-229 рублей и попробовать все вкусы э, в маленьких пакетиках. Для того, чтобы просто определиться, что для вас самое лучшее. А уже потом брать килограммы Монашеский перец теперь только продается... Только вот в таком виде больше вы такого перца не видите. Кстати, в каждом магазине, ну, те, кто знают, да, родничные покупатели, вы можете прийти, и вот в каждом, в каждом магазине нашем есть такая специальная м -м, стенд, где вы все наши, ну, большинство наших э, хороших пряностей можете попробовать просто вот ложечкой. Да? Это не продается, это просто вот для попробовать, ну, вот, ну как духи. Попробуйте, да? Ну Понравится тебе такой там сюжет в специях или нет. Вот. Дальше пойдем посмотрим еще. Смотрите, у нас еще, э, если те, кто не знает, паприка разная. Паприка копченая есть с пиментом. Пиментон Делавера. Это истинная паприка, копченая, о которой все знают. Да? Вот. А есть э, тоже копченая паприка, тоже испанская, но только не Делавера. И вот в большинстве магазинов я знаю, что продается обычная копченая паприка, не, не из Веры, она из Мурсии. Мурсийская, ну, как Москва и Подмосковье. Ну, я вообще такой принцип, да. Делавера все-таки, ну, она в разы просто интенсивнее по копчению, по ароматике, по цвету. Поэтому нормальная чуриза получается только с Делаверой. Ну, вот как ни крути. С Мурсийской она бывает закисает. Не, не очень. Ну, я пробовал. Когда у нас были, были перебои с Делаверой, я думаю, ну что там заменить на обычную. Такая же Цванская, ну только из Мурсии. Какая разница? Нет, нет. Не то, не то не получается. Поэтому... Сыровяленная чуриза. Сыровяная чури... Да любая чуриза и жареная тоже фреска, там какая разница. Ну прям вот по вкусу. Когда исчезнет истинная Я что надеюсь, она не исчезнет. У нас еще там тонна на нас на остатки. Я думаю, года на полтора нам еще хватит. До истечения срока годности Ну, точно хватит. Да, но в принципе не портится. Вот. Так что, ребята, Делавера у нас есть истинная, нормальная. вот то, что вот, ну, как положено, да, испанское. А мурсийскую куда использовать? Мурсийская, ну, просто можно как, в, там, не знаю, колбаски гриль можно украсить, какие-то смеси, специи, там, в супчик подсыпать, почему нет? Ну, там, картошечку сделал, копчененько. Рагу. Рагу. да, ну, то есть, нотку копчения и красный цвет можно добавить просто с мурсийской. Она дешевле, ну, конечно, дешевле, ну, сильно причем дешевле, видите там? 400 рублей, здесь 270 рублей, ну на 30 процентов. Но вот это нужно на 30 процентов меньше добавлять долаверы лаверы, потому что она интенсивнее по вкусу, и вкус тоньше. Все, поехали дальше. И еще вам скажу про турецкий полубибер. Те, кто были в Турции, вот знаете, у них там в салонках стоят на столах э э перец, это именно он, тот самый полбибер. Его еще называют алепский перец, перец из Алеппы что у нас солнце, с маслицем, с солью, там все дела, ну то, что нужно. Он такой остренький. Ну такой, ну остренький. Вот, все, наверное, на этом все. И еще расскажу вам про сыровельное изделия. Если я хочу сделать сыровельную колбасу, что я буду, что мне нужно? Во-первых, мне нужна оболочка, которая. Вернее так, нужно понять, есть ли у меня климатическая камера, либо у нас нет климатической камеры. То есть для вяления у нас в климатической камере подходит любая оболочка, кроме полиамидной, которая непроницаемая. Да? Просто люди были, которые в полиамидной пытались вялить. Вот эта же оболочка тоже полимерная, да? Это же тоже полиамид, пластик, да, но только он проницаемый, он условно проницаемый, то есть в нем есть такие мелкие поры, которые пропускают сквозь себя влагу и заставляют колбасу вашу медленно-медленно терять влагу и медленно-медленно вялиться. Что считается вяленой колбасой, на мой личный взгляд? Это та колбаса, которая теряла не больше 1% в сутки веса. Понимаете? А вся медленно, как называется? Когда она медленно ферментируется, вкус накапливается, и вот все-все-все. А все остальное, ну, сушеное. Ну, суджук, это же сушеная колбаса. Су, то есть колбасу просто засушили, там на батарее, на сквозняке, там, где угодно. Кнутые, это же сушеные колбаски, кнутые, которые там за неделю высохли, и все. Ну, они другие по вкусу. Это, ну, не надо смешивать. Жареная и вареная, это же разные вещи, да? Картошка жареная, картошка вареная. Ну, что, разные картошки. Здесь то же самое, вяленая колбаса и сушеная колбаса, это разные колбаса, не надо их смешивать кучу Хотя, в принципе, одна та же картошка Вот, что мне нужно? Если у меня нет климатической камеры, но есть обычный бытовой холодильник, который я там раз два-три в день открываю, чтобы там еду взять, да Набиваю колбасу в айцел либо на Лаферм. завязываю поплотнее и вешаю ее на стеночку на, на, на дверочку. Что кроме оболочки нужно еще? Кроме оболочки вам нужно, естественно, весь наш набор из э, весов. Вам нужна нитритная соль по умолчанию. Ну, мы без нитритной соли не верим. А, вам нужны стартовые культуры и для того, чтобы быстро закислить, да, этот, этот фарш, сделать его безопасным. А, и вам нужны, ну что, оболочка какая-то вот любая, ну вот вот, например. Ну и специи какие-то, да. Специи, вот вам старт культуры, старт там ТСП, Флора Италия, либо сыровяльная колбаса, вот, неважно. И какие-то специи, которые, ну вот у нас вкусовые профили, я их просто собрал, ну я же этим долг занимался, там лет 20 уже колбасой занимаюсь. Эти вкусовые профили я вот для вас собрал, называется например, для фу это для, сам вот, про... самая для сыровяльных колбас. Салям Милана, салями Милана, солями Филино, это Солями что у нас там, Сочи у нас есть, ну там Солями, их много для сорвяльных колбас там ну, штук 6-8. восемь Дедушкин дедушки гостиниц шикарная немецкая смесь. Салями. А немецкая Солями тоже вяленая, но она может быть как вареная, но и вяленая конечно платский. А ветчины сорвяльные а, для них эти же специи. Ветчины сорвяльные во-первых хорошо спасибо, спасибо тебе. Народ путает смесь для ветчин и технологию для ветчин. Например, стартовую культуру используют для вареных ветчин. Так не надо делать, потому что стартовую культуру используют только для сыровяленой. Если мы говорим про стартовую культуру, автоматически мы подразумеваем сыровяленные изделия. Пытаться сделать вкуснее вареную ветчину с помощью стартовой культуры не надо. Она закислит, и эта кислота вам просто отбросит весь сок мясной, и все. Поэтому сыровяленая требует, конечно, терпения. Много терпения, сыровельная история. И сыровельная ветчина требует что? Она, наверное, по минимуму огребует. Она требует от вас только нитритные соли, стартовых культур и какую-то оболочку. Спасибо большое. Не Но не это другие стартовые культуры, да? Да, и стартовые культуры для ветчин. Вот я уже касался этой темы. Которые не имеют молочно-кислых штаммов в составе. Они не закисляют ветчина сыровеленное это кусок мяса цельный кусок мяса ни колотый ни резанный ничего с ними происходит просто кусочек мяса который ну там плентвице там о, кусок окорока там все что угодно вот он цельный, внутри он чистый, стерильный, поэтому его закислять не надо. Стартовые культуры не имеют молочно-кислых штаммов и, и не закисляют. Они делают просто более яркий цвет и защищают немножко... Стартовые для ветчин, да? Стартовые культуры для ветчин, да. Спасибо, Ксюша. Вот. Для ветчин нам нужно меньше требований, чем для колбасы. Оно чистое мясо, поэтому требований меньше. Можно даже с обычной нитритной солью вялить без всяких там стартов и специй. Но можно специями посыпать сверху, и будет вкусно во время вяления. А вялить лучше всего в... Если опять у вас нет, нет климатической камеры, вяли мы, конечно, в чудо рукав, чудо рукав – это отдельная история, чудо рукав или чудо пакет. Сейчас попробую. Это Тоже как оболочка, такая оболочка, только, оболочка только большая, 20 см в диаметре, вот такого. Туда можно целый прям карбонат засунуть, ну, или шейку там целую да. Вот сначала положить там, ну конечно лежа вялить, там месяц два. Она у вас просто в холодильнике полежала, повялилась, сквозь эти микропоры влага уходит, а все внутри остается, да? Соли, все-все-все. А потом через пару месяцев вакуум пакуете и еще там на полгодика. И вот спустя 8 месяцев у вас будет шикарный, шикарный, ну, около хамонь. Хомон, около ну, у нас Может, сериалы есть. Да, кому нужно... Вот, есть чудо-пакет, а есть чудо-рукав. Ну, то есть рукав – это такой же пакет, только без, без шовчика, и вы можете там сколько угодно по размеру куска отрезать и завязывать хвостики. Значит, как вялить? Сериал «Вялить... «Давайте вялить вместе колбасу». Первый сериал, там, три или четыре серии, я уж не помню. И второй сериал «Давайте вялить вместе ветчину». Все нюансы. Прям для самых начинающих колбасников я рассказываю, как вам идти по шагам, я вам показываю. Все, что с вами может быть плохого, я вам тоже рассказываю, показываю в них. Вот все для вас разжевало и уже в рот положил. Осталось только... Преглотить. Возьмите и делайте. Вяли мы, конечно же, летом в холодильнике, потому что ну жара стоит, да, мясо может просто протухнуть. А обычно самое лучшее время для вяления это э, осень и весна. Ну зима тоже, но ну, зимой низкая влажность из-за того, что батарея включает. Да? А вот осень и весна идеально для вяления. Ну в ростове на например, зимой идеально идеальный условие для вяления. Если вы живете там на побережье, у вас тоже идеальный условия для вяления, да, ну, там морской бриз, 75% влажности, и вы вялите свои прошутты <год> где-то там на балконе, <год> да, в Все, все, что хотел вам рассказал. Спасибо. Вопросы, если будут, пожалуйста, пишите, я буду отвечать на них вот под этим роликом. Да. Либо в нашем чате в Телеграме. Чат в телеге, в телеге называется Павел Агапкин. Подписывайтесь.